Здравствуй, дорогие друзья. Здравствуй, Женя. Здравствуй, Игорь. Мы э, на той неделе расстались на такой оптимистической ноте. И была какая-то атмосфера э, недовыскосности. Потому что время у нас уже истекало, а можно было еще говорить и говорить. Да, друзья, я опять беру сейчас функции интервьюера. Как это красиво сказано. Итак, мы продолжаем нашу беседу э, с журналистом Евгением Кудрицем. Да. Германия, Германия. Да, так вот, Коля, уже интервью беру я, я подготовился. И я узнал, я узнал, все-таки люди добрые, не рассказывают. Женечка, что оказывается, ты очень недурно пародируешь. А именно сегодня... День рождения Бориса Николаевича Ельцина. Э, ну, мы будем э, э, из этого не делать политические памфлеты. Кому-то Борис Николаевич мил, кому-то нет. Не в этом дело. Надо знать, что это была выдающаяся фигура. Но тут главное, что ты, я слышал, может, пародировать в том числе его. А ну покажи, как ты это делаешь. Ну придется, придется показать. Я не планировал, но ты знаешь, я даже могу провести маленький мастер-класс как пародировать Ельцида. Мне кажется, что это не так трудно, как тебе кажется. Значит, надо начать с того, что ты просто тянешь вот так вот. И пока, вот когда ты это тянешь, потом нужно на этого уже накладывать уже какой-то текст. Например, понимаешь, что... Так что это не так трудно, как кажется. Но, естественно, если ты никогда этим не занимался, то с первого раза вряд ли получится. Но Ельцин – это такой вот, мне кажется, христоматинный пример. Но, конечно, легче всего делать Брежнева. Ну, мне лично. Потому что здесь нужно только причем я и немножко вот этот наш южный фрикативный этаж, немножко давай. Да. Ну, Михаила Сергеевича делают, по-моему, уже все, и кому не лень. Я думаю, мы с тобой потом с тобой позанимаемся отдельно, и ты покажешь нашим зрителям, что ты тоже можешь начать, а потом углубить. Ну ладно, мы закончим эту страничку, давай теперь э, задавай вопросы по существу. Мы подошли, я припоминаю, к тому моменту, когда ты уже рассказал, как ты был музыкантом, потом как ты стал журналистом, а дальше вот что. И в то время, когда ты начинал, ну тем паче я, но я постарше тебя несколько, да, тогда еще не было ни интернета, ничего. А теперь времена изменились совсем в иную сторону. И всем людям, которые работают э, в медиапространстве, э, видимо, это очень помогает. Но у каждого свои нюансы. Мне, например, интернет очень помог для саморазвития, для популяризации собственного творчества. Расскажи о своих взаимоотношениях вот, с господином интернетом. Да, замечательный вопрос. Ты знаешь, как раз я об этом и хотел рассказать, что когда я начинал свою деятельность, кстати, скоро исполнится 30 лет, через два года будет 30 лет моей творческой деятельности журналистской. Я начинал в 1994 году осенью. Да, и ты совершенно верно заметил, что в то время еще интернета не было. И мы... Э, вообще я писал тексты э, от руки. То есть я расшифровывал, у меня, правда, был диктофон, но мы это все писали от руки. Но в чем э, был э, плюс и в чем минус? Плюс был в том, что ты, когда жил к человеку, он для тебя был как э, от, открытая, как это, чистый лист. Mm -hmm. То есть ты о нем знал какие-то общие, я имею в виду э, в Харькове, когда я шел к местным своим э, знаменитостям, о которых я знал по телеэкрану. То, кажется, знал... кажется по-латыни это звучит так, фабула реза, да? Нет, табула, та табула раса. Да, да, та была, чистая да, доска. доска, вот, табула раса, фаза. правильно. Молодец. И э, это, был, это было большое преимущество, э, э, потому что он не мог мне сказать, иди учи, как сейчас говорят, мать часть, иди э, э, учи мою биографию. И э, э, я был таким образом застрахован от каких-то таких вещей, когда сказали, ну что, это, это уже известный факт. Тем более, что э, для меня это было благо. Сейчас, как ты и правильно заметил, в интернете можно прочитать все что угодно, но есть другой минус, потому что в интернете полно извини, всякой хрени и э, много недостоверной... Есть, можно прочитать то, чего нет на да, самом да, деле. Да, а абсолютно. еще и, хуже. Еще хуже. И Блин. даже в той же Википедии, на которой многие могут ссылаться, хотя она не является официальным источником информации, потому что, по идее, каждый может туда вписать пару, так сказать, теплых и ласковых слов, э, и туда проникает какая-то непроверенная информация, и я несколько раз Извините, нарвался. Вот совсем недавно свежий э, пример. Э, я сотрудничаю с одним белорусским журналом и э, как раз э, беру интервью у э, представителей э, культуры и искусства. И вот э, я просто, вот Каис Грешин, не проверил информацию. И я написал, что она закончила в ГИК. И даю, mm -hmm. на ну ты знаешь, что нужно давать э, э, своему... Э, так сказать, герой или героиня на проверку, на, э, так сказать, коррекцию. То есть ты даешь, чтобы она просмотрела и сказала, да, все верно, даю э, в печать, да, даю это самое, разрешение на, на э, публикацию. И вот она говорит, э, вы знаете, а я заканчиваю не в ГИК, а там на, на, на всех сайтах написано, что она закончила в ГИК, и я, э, так сказать, подавшись этому порыву, теперь я знаю, что надо все абсолютно э, проверять. И э, первый раз я с этим столкнулся еще в Харькове, когда я, э, расшифровывая фамилию, написал по слуху о... По, Угадал неправильно. И вот с тех пор я уже знаю, что, что касается всего, и, кстати, надо всегда проверять, потому что иногда человек что-то путает, он может сказать не потому, что он хотел тебя ввести в заблуждение и читателей, и зрителей, он просто что-то сказал и все, и забыл. А ты читаешь, да -да. вот в 94 году, ты говоришь, минуточку, это же было не в 94-м, это было в 95 а это важно, и, и, и надо все перепроверять. Вот, и возвращаясь к, к интернету, когда появился интернет, стало гораздо легче работать в плане не только получения информации, а в плане э, доступа к, к нашим звездам. Но э, тут есть еще такой нюанс, э, ты тоже знаешь, может, и не сталкивался, что сейчас у таких э, крутых и солидных звезд всегда есть пресс-служба. И мне, как журналисту, ну, конечно, часто знаю. приходится... Э, и э, с одной стороны это вроде может быть плюс, а с другой стороны я несколько раз сталкивался, что представители пресс-службы, извините, ведут свою какую-то игру хитрую и даже, может быть, я, я же не могу проверить, сообщали они своим, так сказать, звездам о том, что я делал какой-то запрос. И э, я... Э, Пользуясь своими, так сказать, личными связями, несколько раз обращался напрямую и скажу тебе по секрету, что это действует гораздо быстрее и проще, потому что если ты этих звезд уже немножко знаешь по э, тому же Фейсбуку, да? то тебе легче с ними как-то найти контакт, чем вот это и обращаться через пресс-службу, писать запросы, все. То есть это, это не стопроцентный успех, но мне кажется, что когда ты уже знаешь человека, то с ним легче договориться. И вот это, кстати, о чем я еще хотел сказать, во слова, что... 90% успеха – это именно вот эта предварительная э, работа, как мне покажется. Потому что зрители и читатели видят верхнюю часть айсберга, это интервью, уже готовый материал. Видео или, или в печатном виде. А вот эта вся предварительная работа, естественно, остается за кадром, а она очень важна и принципиальна, Потому что если ты, извини, не договоришься, то никакого интервью ты не получишь. Понятно. Понятно, тут есть еще один нюанс, я с этим сталкивался не раз. Чем выше уровень человека, как правило, тем он проще. Проще в общении, проще и более расположен к тебе. Поэтому с первыми лицами, ну вот в нашем пространстве, я не говорю о президентах и так далее, намного проще, чем с их челядью, правда ведь? Да, я могу тебе привести даже конкретные примеры. У каждого у нас есть эти примеры, с удовольствием послушаю. Да, значит, это, это было довольно-таки давно, ну, опять, относительно, это уже я из опыта уже в Германии, потому что в Харькове я, я проработал очень мало журналистом, это было буквально первые шаги, а в Германии уже это, ну, и по времени и, и так далее. Так вот. У меня где-то э, в середине 2000-х, так уже сейчас можно сказать, это был, по-моему, 2008 год, тут это не принципиально. Вдруг у меня такая появилась идея взять интервью у Владимира Постнера. Ну, такое амби амбициозное, конечно, да, такая. Весьма, И, весьма. да, весьма, я бы сказал, даже дерзкое. Вот. Да, но самое смешное не это. Самое смешное, когда я э, его взял, я почему-то подумал, что э, это интервью может заинтересовать всех. И когда я обратился в одно издание в Германии, они сказали, а нам, мол, нам он неинтересен, для меня это был, конечно, шок. Это тоже был э, урок очередной, что нужно сначала договориться с кем-то конкретно, а потом уже брать интервью, а не наоборот, как я сделал, взял интервью, а потом э, уже думал, кому его предложить. Но неважно, э, нашлись желающие, слава богу. Вот. Так почему я вспомнил Владимира э, Познера? Потому что он как раз пример того, как человек, занимающий такое э, высокое, так сказать, иерархическую, э, ну не то что должность, но место в журналистике, он оказался очень демократичным, и э, я брал у него два раза э, интервью, и один раз просто он, э, я, я был потрясен, потому что он в тот день приехал откуда-то из-за границы, э, на самолете прилетел, и э, несмотря на это он все-таки дал мне интервью, хотя он мог меня послать по определенному адресу. И он я ему сказал, что действительно горит. Это было приурочено фильму, который он снимал с Иваном Ургантом про Германию. И это было очень важно, потому что действительно сроки горели. Так что с, Гайда, с ним было такое. А еще был интересный случай с Валерией Новодворской. Ну, ты знаешь, да. это известная Но женщина я такая Я ее поклонник легендарная. невероятный да, вообще. Да, вот. Значит, я сотрудничаю... Да, Светлопамять. да, «Светлая память. Я сотрудничал с одним журналом, не буду его называть, в Германии, чтобы не делать рекламу. И там был такой своеобразный очень редактор, он не очень был силен в этих всех делах, за но он давал мне поручения, он сказал, Евгений, а, вернее, у меня назвал Женя, говорит Женя, а вот было бы неплохо, если бы вы взяли интервью у Егора Гайдара, я думаю, ну ничего ты замахнулся на Гайдара. Но это, естественно, было уже после того, как он в отставке был, то есть это тоже были 2000-е годы. Вот. И с Гайдаром я три месяца занимался его, так сказать, не то что поиском, а согласованием. И когда я уже почувствовал, что я уже просто... Ну, знаешь, как марафон, я уже задыхаюсь, я чувствую, что уже все, я уже, уже не могу, я уже плюнул на это. И вдруг в конце все получилось, мне позвонили от него, сказали, вот он сейчас едет в дороге, у него как раз есть полчаса, он с удовольствием... Это как раз был вот этот кризис, может, ты понял, 2008 года какой-то очередной был кризис, и как раз понадобилось мнение известного экономиста. И самое такое, вот, тр... Тр... так сказать, такой момент, как бы сказать, Трагически, что я успел взять интервью у него буквально за месяц до его смерти. То есть это, это такое был чуть ли не последнее, но ну, не знаю, я не думаю, что это было последнее самое интервью Гайдар, но тем не менее оно вышло и буквально через несколько дней он умер. То есть для меня это было просто счастье, что я успел, потому что потом бы я бы себе не простил, что я вот не смог. Ну хотя это не от меня зависело. Но возвращаясь к новотворской. на Новодворской. Я сам предложил, говорю, что а это было еще время до социальных сетей, и достать ее номер было не так просто, но я по своим каналам через Эхо Москвы, через какую-то знакомую девочку достал номер, причем номер мобильный, не, не домашний, а мобильный. Вот. И у меня такой был интеракцион, я каждый день звонил по этому номеру, и там все время был вот этот электронный голос, что абонент недоступен, перезвоните позже. И это у меня вошло уже в какую-то привычку, знаешь, формально. Я звонил там раз, два или три дня, э, все время было э, вот такое вот э, сообщение. Но я потом понял, э, она мне потом, когда я дозвонился, сказала, что э, когда она находится дома, она выключает, оказывается, мобильный. А так как она 90% проводила дома, то дозвониться было невозможно. И вдруг, о чудо, боги, наверное, услышали мои молитвы. И в очередной раз я совершенно без всякой задней мысли набрал номер, и вдруг через два или три э, гудка знакомый до был, алло, думаю, да, попал, она, она. Я говорю, здравствуйте, Валерий я прямо услышал сейчас. Да, да. Она говорит, новотворка. здравствуйте, а это кто? Я говорю, ну это Евгений, журналист из Германии, а из какого издания? Я говорю, ну это ну, назвал не буду сейчас говорить, а я такого не знаю. Я говорю, ну, ну вы же не, не можете знать все издания в Германии. «А что вы хотели?» Я говорю, «Ну я хотел с вами поговорить, взять». «Вы «Ну, знаете, я сейчас готовлюсь к съезду СПС, у меня абсолютно нет никакого времени». Ну, неважно, это, это все опускаю. Короче говоря, мы с ней мило побеседовали. Я даже задал ей какие-то такие вопросы, типа «жавара на канале сова», в общем, какие-то такие даже личного плана. Но, тем не менее, это все вышло, и э, замечательно мы с ней поговорили. Но еще были и отрицательные такие вещи – ну, здесь я тоже виноват, что не подготовился. Значит, есть такой прекрасный актер Александр Панкратов-Черный. Все его знают. Весельчак, Балагур. Вот. И Джерн, ну, на, Милан... любителя да, так, на, на любителя, скажем так. Да. Ну, я имею в виду, что не все его любят, но все его знают. Так. Так скажем. Аккуратно. Да. На любителя. И вдруг... Э, мне нужно было брать у него интервью. Я же не помню по какому поводу. По поводу там антерприза или чего-то еще. И... Черт меня дернул задать вопрос по поводу того, как он относится к журналистам. И тут я получил, как говорится, по полной программе, за всех. Вот. И он сказал, что это не люди, что они лезут куда не надо, фотографируют и в больнице, и все, и приводил какие-то примеры. Вот. Но мне все-таки удалось переломить его как-то э, в том плане, что он потом почувствовал, что я не из этой Когорты, это вообще про желтую журналистику отдельно можно говорить. Я задавал очень корректные, очень такие нормальные вопросы. И в конце он оттаял и сказал, что все хорошо. Вот. И еще у меня был один случай с одной артисткой, не хочу ее называть, она просто встала не стой ноги. И все вопросы ей не нравились, хотя они были предельно корректные, не такие, как задают, знаешь, вот девочки те самые. Да, и последнее, что вот закончить этот блог по поводу подготовки, но ну, это есть э, классическая история, связанная с Константином Райкиным, когда к нему пришла молодая девочка, брать интервью, сказала: здравствуйте, Константин, извините, не знаю ваше отчество. И Костя ей, конечно, сказал, что он думает, да, и он ее далеко послал выучила его отчество навсегда. Да. Она это... на трассе находится, на трассе сейчас. Да, да, да, <смех> да. Вот. А еще я слышал такую историю от Лолиты, она рассказывала, что она какого-то нерадивого журналиста или журналистку закрыла в кухне, чтобы он или она выучила ее биографию, а потом уже выпустила, чтобы можно было как-то поговорить. Нет, я согласен, что готовиться надо и причем знать вот такие вот ключевые какие-то вещи и главное вопросы, которые не нужно задавать. Это тоже очень важно. Ну, безусловно, конечно. Женя, я так понимаю, что у нас уже вышли сроки передачи или еще можно говорить? Еще еще можно немножко поговорить. Э, так, ну, продолжаем о великих людях с моей стороны или ты дальше расскажешь? Я, я еще хочу одну историю только рассказать. Да, а в следующий да. раз давай мы поменяемся, и ты уже расскажешь о своих встречах с какими-то великими, я уже буду у тебя спрашивать. Хорошо, если не С возражаешь. удовольствием, потому что я иногда даже живу воспоминаниями, потому вот, что вот. мне приходилось э, э, встречаться с совершенно потрясающими Я людей. не сомневаюсь в этом. Ну, э, раз сегодня да. я... Хозяин, <съем>, вернее, я, так сказать, отвечаю, то я хотел бы рассказать о своей встрече с Олегом Поповым. Это была очень интересная встреча. И сегодня тестуемый, понял? Да, я сегодня достойный. <су -у -у> да. Значит, это было тоже в начале двухтысячных годов. Но ты знаешь, что Олег Попов долгое время жил в Германии, потому что да, он уехал 90 м Да, слышал, слышал Даже, К сожалению, несколько лет назад он умер, вот уже в таком э, почтенном возрасте, но он, насколько я знаю, до последнего выступал. И вот я узнал, что он будет выступать в нашем городе, в Аугсбурге. И как журналист я понял, что... Это шанс познакомиться с легендой вживую. И я, опускаю эти все технические детали, как я вышел на него через немецкого какого-то импресарио, как я приехал в гостиницу, выделили нам комнату. И мы где-то, я сейчас не помню, но, наверное, час точно беседовали. И я получил такое громадное удовольствие. И вот это к вопросу о простоте. То есть он настолько был... В хорошем смысле доступен, то есть не было вот этого лоска, не было этого чванства какой-то амбициозных вот этих вещей, то я великий человек, а ты непонятно кто. То есть мы я его сфотографировал, я тебе потом покажу эту фотографию, он в таком баварском кителе. вот, мы с ним поговорили, но самое смешное произошло в конце. Он говорит, ой, а мне надо в цирк, а я не знаю, как туда добираться. А там цирк находился, ну это Шапито, ты знаешь, что да, в Германии да, да. нет стационарных цирка, почти, то есть есть один Менкин. И этот шатер стоял буквально в двух остановках на трамвае. И я взял Олега Попова, посадил на трамвай. И мы с ним поехали в цирк. Но самое смешное было даже не это, что мы с ним на трамвай поехали. Я потом написал заметку, она вышла в русской Германии, как я катал Олега Попова на трамвай. Самое смешное, что там зашел какой-то человек, оказалось наш. Он увидел Олега Попова узнал его, и они проболтали вот эти все две остановки, я сказал, ребята, нам пора выходить, извините. И я его провел в цирк, сдал, так сказать, на руки и сказал, вот, <свят> получите и распишитесь. То есть, вот такая вот была история, совершенно э, гениально Потом я вот уже после его смерти познакомился, ну, тоже по интернету с его женой, которая выучила, кстати, русский язык, Габи. Вот мы с ней так иногда переписываемся, и даже взял у нее небольшое интервью. То есть, вот это у меня самое яркое э, интервью, вот это э, за так, германский период но до этого еще я с беседовал с Айтматовым, он тоже был такой неплохой не, не <соединительный> я зачитывался <соединительный>. когда-то да да Ураны да да да да, за... да да да да да да да и я просто, ему, он встречался, была встреча с немцами, я ему помогал, когда он давал автографы, он языком не владел, в общем, я там, ну, не то что перевозчик, но как-то помог, втерся в доверие, потом сказал, а можете ответить? Ну, там у меня было небольшое интервью, буквально там 10 минут, ну, что он очень устал, вот, то есть у меня и такие были собеседники. Вот, и с Олегом Поповым очень-очень было интересно, потом это вышло все на два таких подвала, знаешь, формат такой, даже не знаю, А3, в общем, и там назывался этот материал, где цирк там вроде. Я, кстати, могу внизу нашего видео дать ссылку, чтобы люди почитали, потому что это оно не устарело, очень интересное интервью. Извините за нескромность, но это не потому что мой материал, потому что человек очень интересный. Вот, я думаю, мы сегодня на это можем закончить, а в следующий раз, раз ты уже так сказать напросился, я буду тебя интервьюировать. С удовольствием. Вы хотите песен, их есть у меня. Дорогие друзья, ну, мы сегодня интервью заканчиваем. Мы приглашаем вас на следующую неделю. И так как э, сегодня перед вами журналист Евгений Кудряц, и скажет Женя, кто и. Да, и э, ведущий нашей передачи Игорь Кенков, только ты неправильное ударение сделал. Кудряц. ты раньше же правильно Кудряц. да. да. Ну, как Заяц и Кудрец. Всего Нет. доброго, до свидания. Пока. Всего доброго. Увидимся.